Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Сегодня у нас третий ролик в цикле «Жареные колбасы». Ссылки на первые два ищите в описании. Итак, украинскую мы приготовили, баранью с луком тоже приготовили. Сегодня будет свиная с печенью. То есть, кроме непосредственно свинины, в колбасе будет еще и печенка. В отличие от мяса, которое может быть как жирным, так и нежирным, печенка всегда нежирная. А вкусная колбаса – это та, в которой процент жира не меньше 30. Если меньше, то возникает ощущение, что колбаса сухая совсем. Поэтому, в отличие от украинской жареной, в которой идет полужирное сырье, в сегодняшнюю колбасу идет довольно большой кусок жирной свиной грудинки. Вчера я эту грудинку отделил от шкурки, нарезал совсем не крупными кусочками, по сантиметру, может быть, чуть-чуть больше. А также взял свиное плечо, нарезал кусками покрупнее. Ну, сами видите. После чего сложил в дежу миксера, добавил обычную поваренную соль и как следует вымешал в кухонном комбайне. О важности очень тщательного перемешивания я подробно говорил в ролике про украинскую жареную. Ссылочку в описании напомню, повторять сниму. Вымешенную соль я убрал в холодильник на сутки. И сегодня займусь завершением готовки. Печенку надо нарезать некрупными кусочками. Моншоровать минута три в кипятке, чеснок ну рубить растереть в ступке вместе с пряностями, печенку положить к просоленному сырью, добавить сахар, пряности с чесноком. Чтобы легче было набивать, добавлю воды. Как следует перемешать до полного впитывания этой самой воды. И можно набивать свиную череву, я замочил примерно час назад. Набивать буду при помощи своего китайского шприца с Алиэкспресса. и не стал обвязывать. Честно говоря, лень. И так все равно все съедим сразу чутку басу сегодня. Остается запечь в духовке. верхней нижней нагрев температуру 200. Минут 40-45. А, конечно, все духовки бегут по-разному, но моей указанного времени хватит. Ну-ка, колбаски. Смотрите, вот она печеночка. Если Вот здесь тоже печенка, а здесь кусочек сала. Пахнет волшебно. Обожаю такую колбасу. Просто класс. Яркая, сочная, солноватая. Прекрасно хранится в сыром виде, в замороженном. Да, она получается, когда я потом запечешь, Немножечко менее сочный, чем если вот свежеприготовленный и сразу в духовку. Но тоже отличная. Можно вот так вот запечь, сложить его в более удобоваримую форму или прям в пакеты полиэтиленовые, влить туда весь вытопывший жир, и остудить в холодильнике, и хранить в холодильнике. По ГОСТу она хранится не более 5 суток. В Заморозки в таком виде ну, пока не съедите. Хотя, конечно, в нашей семейке, сколько не приготовь, все равно до вечера ни кусочка не останется. Готовьте. Это классная колбаса. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока.